Голос ли ты и православную ли веру исповедуешь? Мужчина утвердительно махнул головой. Монашка на него накинулась множеством поцелуев. Но через некоторое время водитель, Ох, изгрустнул. совесть ты гложет, И говорит, ох, обманул я вас, женат я и еврей я. На что монашка отвечает поправляя проблемам вообще-то я, Валера, еду, на костюмированную вечеринку.